Ну что ж, дорогие зрители, Ташкент, Бухара 1, матч... Третьего игрового дня. И карта Трейна открывает нам сегодняшний этот игровой день. Немножечко позже мы познакомимся с составами. Все как обычно. Сейчас нам знакомиться с ними не нужно. Нужно смотреть за пистолеткой. Первый минус делают игроки команды Ташкент. Именно ташкентцы сейчас делают первый фраг. Второй, кстати говоря, тоже за ними. Как и третий и четвертый. Боже мой! Бухара очень неудачно, к сожалению, открываются под своих соперников. Только один игрок из Бухара один остается в живых. И это... Наверное, Деша Вау, я так думаю, наверное, или Дева, Дева Вау, наверное, Дева Вау как-то. В общем, если кто-то в курсе, э, ребятушки, <правьте> поправьте меня как правильно. Но, во всяком случае, никнейм вот, вот такой вот. Около Прикопа. Интересный очень никнейм у игрока из Ташкента, делает два минуса. Ну и давайте вот теперь уже познакомимся с составами. Бухара-1. Это вот э, Дева Вау, Спидо Вау, Басоночки, Хилфигер и Карик. Команду из Ташкента представляют около Прикопа, Спаун, Нарко, Симпл и колл Стизи. Вот такие вот сегодня игроки выступают для нас с вами. Ну и, конечно же, в первую очередь для себя. А с диклами сейчас будут разыгрывать раунд Бухара-1 ввиду проигранного пистолетного раунда. Естественно, это будет не так уж просто, как хотелось бы. Однако при должном упорстве Бухара-1 все-таки размениваются... С небольшим, но все же Важно понимать, что с перевесом Хилфигер Забирает нарку, который пытался выкурить его С неба, ну а теперь вообще Двухкратный перевес уже находится на стороне Команды Бухара-один И Бухара-один выигрывают Экономический раунд с диглами, Дорогие мои друзья, вот так вот 1-1 <клышленный раунд> Ну и, и Деша. Вот, Деша. Спасибо большое, Деша, все-таки. А, как я вижу из сообщения, да, чуть-чуть а, выше этого самого Деши. То есть, а, дельшот его имя, и поэтому Деша как бы такое уменьшительно ласкательное, то есть. Все окей, понял, принял. Деша, энтрифраг по симплу. Ну и тут, в общем, как обычно, все начинается с выхода на точку Б, Заканчивается именно там же. Басоночки, килл минус от фигера, минус от спид, вау. Быстрый раунд, и атака быстро его я, бескомпромиссно, так сказать, забирает. Ну и также хочу вам напомнить сразу, дамы и господа, что в субботу и в воскресенье трансляций на моем канале никаких не будет. К турниру мы с вами вернемся к четвертому, игрому, к четвертому игровому дню. Аж в понедельник. Вот, будем отдыхать. Обрабатывать, так сказать, информацию, которую мы получили за эти раунды За эти дни, за эти матчи И после этого непосредственно вернемся с новыми силами к просмотру Ну а во вторник уже финал Во вторник финал этого самого турнира Пока вновь раскидывается точка Б. И фраги, единственные фраги, которые сделаны в данный момент были до минуса от Нарка Были от команды «Бухара-1» Ну, Нарко сумел забрать э, спида, вау. Забрал с него автомат Калашникова. Ну и, конечно, вдвоем, по идее, игроки обороны должны сейчас сейвить, потому что особо как бы не с чем идти. Э, составлять конкуренцию сопернику. Тут нужно просто смириться с тем, что произойдет отдача вероятнее всего. Ну, невероятнее всего, а вернее, она так и произойдет. Неизбежность, не иначе. Ну, позволю себе прибавить третий раунд досрочно, потому что. В общем-то, я думаю, вы и сами видите, что э, в этой ситуации уже ничего не поменяется. И команда Бухара-1 однозначно выигрывает этот раунд. Не удается засейвиться к Но благо для команды Ташкент... Все-таки происходит сейф у Нарко. Один, хотя бы один девайс уже будет. И это уже дополнительный плюс, так скажем, в копилочку команды из Ташкента. Ну, не знаю, конечно, насколько этот плюс будет весомый и ощутимый. Нарко, кстати, покупает снайперскую винтовку. И разыгрывать он ее будет, очевидно, под позицию из сотни. Но с гибелью от Cold Stizzy становится понятно, да, что в апдауне уже есть соперники. И теперь АВП придется играть... Немножко с другой позиции, а ведь из сотни вышло целых три игрока атаки. И один дым всего-навсего и минус от карика э, привели к тому, что снайпер был вынужден отвлечься на совсем другую позицию. Нарком, тем не менее, нашел... Вот смотри, я все время смотрел за ним, он не сделал ни одного минуса, только переключился, он забрал хилфигера. Ну что за вот неудача такая? Симпл э, на шестой линии пытается простреливать своего соперника. Деша в результате забирает спауна. Ситуация 2 в 2. Нарко и Симпл против спида вау и деши вау. Все такие прям вау. Но минус от нарко, тем не менее, спида падает. А следом не успеваю, опять же, вам включить нарко. Два минуса от него. В общем, я смотрел и старался показать вам фраги, которые делает нарко. Вместо же этого... Я вам, получается, не показал ни одного, потому что он предательски стрелял по соперникам именно в те моменты, когда я переключался с него, да. Именно так все и получилось. 3-2 на табло, бухара один по-прежнему лидирует по взятию раундов, но ташкентцы э, сумели реализовать девайсы, тем самым немножко притормозили оппонентов. Ну, это так вот, как бы, да. Нужно понимать, что это задача минимум на данном этапе. Просто хотя бы тормознуть своих визави. Около прикопа, минус карик, и при этом, кстати, деша прям вот еле-еле живой остается, как, в общем-то, и спид вау, на двоих у них всего-навсего э 15 хп, но метишь не мешает убивать, да, вот деша погибает, а хилдвигер успел забрать около прикопа, симпл минус деша, 3 в 2. Басоночки и Хилфигер остаются бодаться со своими тремя соперниками. Ну, Нарко забирает одного из них, и последним остается только Хилфигер. Так что э, давайте <клес> давайте играть. Давайте смотреть, точнее. Что же мы с вами здесь видим? Видим мы перетяжку на точку Б. Именуемую перетяжку на точку Б. Логично. В целом логично, потому что в сложившейся ситуации сложно представить, как хилфигеру отыграть именно на точку А, поэтому тут вполне себе закономерно игрок атаки отправляется на спот Б. 10 секунд, чуть больше 10 секунд до э, взрыва бомбы, и... до взрыва бомбы, простите, до окончания раунда. И вот теперь уже 33 секунды до взрыва бомбы. Ну, ретейк, разумеется, будет Само собой, не пойдут три игрока обороны на сейф, Но главное, ретейк все-таки как-то кучно, да? Вот сейчас Симпл, ну, отдал хорошую достаточно позицию Нужно было дождаться хотя бы появления товарищей по команде Теперь у Хелфигера есть очень неплохие шансы на то, чтобы вытащить Его претенгуют сразу два соперника Один с нижней волны, другой с верхней И... Нарку просто разбивается Не долетая до точки вот так тоже порой иногда случается. Ну что ж, это 3-3. Не удается, к сожалению, хилфигеру затащить. Жаль, что не, не удается, потому что было бы действительно очень зрелищно и красиво. Хотелось бы увидеть на uh, такой стадии вот такой вот клатч. Что, попытка прессинга опять же под точку Б, при этом, кстати, и под сотни есть и в зелени есть, да, то есть это неоднозначная точка Б, спаун, находясь в фул блайнде погибает от рук Деши, ну и здесь, в общем-то, уже прорыв точки Б, ну, это вопрос времени выстреливает Нарку, но, к сожалению, не попадает по своему сопернику, получают игроки обороны поставленную бомбу. Ну, неприятно, но как-то с этим жить можно, в результате, кстати, Нарко тоже погибает вместе с Колстизи, около прикопа, минус Деша. Еще один минус от около прикопа Ситуация 2 в 1 Ну, может быть, хотя бы такой клатч э, Мы с вами увидим Но нет Спи 2 уж очень, но в спине С ножом даже бежит, а, слушай Ну, тут, конечно, не до минусов с ножа а, Тем не менее Очень важно понимать, что Главное сделать минус Остальное уже не вопрос 4-3 численный перевес все-таки реализован в перевес по раундам. И команда Бухара в очередной раз вырываются вперед. При этом напомню, что Бухара все-таки играют в слабой стороне. И, ну, посему достаточно страшно для команды Ташкента увидеть а, меньшее количество раундов. Ну, а тем более сейчас, вероятнее всего, будет отдан очередной раунд. Здесь лежит дым. Просто мы его не видим. Не обращайте внимания. Минус 2 от Хилфигера. Ну, пистолеты. С юспами такое будет вообще прям сложно-сложно выбить. А, Витя, приветище тебе огромный. Кол сизи. Минус Хилфигер Ну, не, не спасет, к сожалению, один минус команду из Ташкента. Даже два минуса навряд ли тоже спасут. Тут, вот, кстати, и второй подъехал. Ну, бомба тик-так, тик-так, как говорится. И поэтому тут уже... Все, опять же, встает на круги своя. Также хочу напомнить, дамы и господа, что по ходу этого матча проигравшая команда турнир не покидает. Эм... Так скажем, проигравшая команда падает в сетку лузеров, э, так как этот матч проходит в верхней сетке. Если быть точным, это получается э полуфинал, наверное, верхней сетки. Если вот так вот вспоминать, как я смотрел на... Турнирную сетку, хотя бы на, на ее, так скажем, наброски э, Я делаю вывод, что это четвертьфинал верхней сетки Ой, полуфинал, простите Ну а так, да, кстати, полностью согласен с Хасаном Действительно, фавориты номер один играют против фаворитов номер два Действительно, две... Ну, я бы еще бы, наверное, фаворит турнира еще бы, и Нукусовцев бы записал э, Да и как бы, я не знаю Вообще, плохо, конечно, было бы кого-то э, не... Сюда не записывать, да? Ну, все ребята играют хорошо. Не могу кого-то отдельно выделять. Но, во всяком случае, в этом матче действительно играют две, возможно, сильнейшие команды. Возможно, повторюсь. Раскидана точка «Б», «Бухара-1» вновь занимают именно эту точку. При ситуации 4 в 4, конечно, делать это тоже достаточно просто. Басоночки спасает своего товарища по команде, и бомба в результате все-таки установлена. Минус от «Деши» и от «Карика», разумеется, тоже один фраг прилетает. «Спидоуау» добирает своего последнего оппонента, и на табло 6-3. Двухкратный перевес за командой Бухара-1 по взятым раундам дает им, в общем-то, достаточно уверенный, я бы сказал, ход, ход матча, да, то есть, ну, вполне себе они могут находиться в ситуации, что даже если они проиграют все оставшиеся раунды, 9-6 это абсолютно адекватный счет. Но это нужно еще сделать, басоночки даблкил, один минус от спауна, ну и тут Карик перестреливает около прикопа, потому что опять-таки ташкенцы вновь играют с пистолетами, экономики как не было, так, увы, и нет, и не появляется она, и в ближайшее время очень сложно ее вообще, в принципе, будет найти. Нарком 51% лайфбара. Уже 20% лайфбара. Мигает фонариком, потому что, по всей видимости, закончились патроны. Ну и басоночки ставят третий хэдшот в этом раунде. 7-3. Самарканд забыл. Они главные фавориты. Действующие чемпионы все-таки. Ну, я поэтому и говорю, что как-то было бы жалко э, кого-то не... не вписывать в э, фавориты. Давайте просто не будем говорить о... Преимуществе той или иной команды Потому что все ребята большие молодцы Все ребята круто играют Да, кто-то в некоторых моментах слабее Кто-то в некоторых моментах сильнее Но опять же, все очень вариативно Как пойдет игра? Никто, к сожалению, не может знать заранее Как пойдет игра И даже сильная команда в теории Может проиграть команде, которая немного слабее Если просто, например, не будет залетать ну, сейчас у нас фейк действия под точкой А, и, наверное, основной костяк атаки все-таки сориентируется на точку Б. Ну, как мне кажется, по крайней мере, карик находится на... непосредственно под точкой Б. И это вроде бы как намекает на то, что именно эту точку и будут разыгрывать. Ну, вот фейки от Деши все-таки рассекретили, и Дешку-то убили. Хилфигер заметил соперника со спины. Но тут надо уже как-то выходить Бухара на самом деле сейчас совершает большую ошибку Позволяя игрокам обороны э, Перетянуться под точку Б Потому что ну понятно, что под точкой А Уже нет игроков э, Команды Бухара 1 И тем самым, вот как вы видите Приходится Бухаре выходить Именно на открытые э, Калаши, эмки и снайперские винтовки соперников. Ну, спаун вместе с Симплом расстреляли дым на нижнем парике. В этом дыму находился Спида Вау и на табло 7-4. Постепенно ташкенцы, конечно, что-то пытаются все-таки изобразить, но очевидно, конечно, что бухара играют Пока что получше. Получше и покрепче, так скажем, на своих соперников. Опять же, при абсолютно любом раскладе первой половины, я считаю, что бухара один здесь сыграли, ну, бескомпромиссно. Давайте выразимся так. Колстизи. Даблкилл под занавес 7-5. Ну, неплохо. В целом, очень и очень неплохо. Такая, я вот сделаю ставочку. Я, конечно, не знаю, насколько это будет правда или неправда, да. Но я вот предположу, что первая половина закончится со счетом 8-7 в пользу команды Бухара-1. Вот не знаю. Мне почему-то так кажется. Я думаю, что бухарцы еще один раунд-то сумеют забрать. Ну и ташкентцы вполне себе э, заберут еще два. Посмотрим, насколько я окажусь близок к правде. Ну вот, я вот вижу эту ситуацию именно таким образом. Привет, Александр, как ты, брат Ахмед? Приветствую вас. Во-первых, приятного вам просмотра. Рад, что вы пришли. А во-вторых, у меня все хорошо. А как вы? Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Флешка по точку Б. Колд Сизи не успевает уйти, но забирает при этом Дешу. Вроде бы какой-то вклад в победу потенциальную все-таки успел внести. Бомба перебрасывается. И уже, очевидно, опять же, последует выход на точку Б. Забайтили Нарко на выстрел. Он выстрелил и промахнулся. В общем, задачу свою игрок атаки выполнил. Хилфигер. Минус симпл. Минус от Нарко. Вторая пуля, кстати, от Нарко все-таки попала в цель. Ситуация 3 в 3. Но однако бомба, как вы видите, да, в хитрого, совсем в хитрого, уходит на точку А. Вот оно, вот оно. А тут у нас в чатике еще, между прочим, люди находятся, которые говорят, что нету здесь никаких тактик и стратегий. Не-не-не, здесь, здесь такие сидят, знаете ли, ребята, которые вообще не знают, что такое тактики и стратегии. Совсем нет. Ну, разумеется, надеюсь, вы выкупили иронию, да? На табло 7.6 ташкентцы оформляют ретейк, успевая вовремя перетянуться. Опять же, проблема у Бухары, мне кажется, кроется в том, что они играют чуть медленнее, чем наверное, стоило бы, да? Я думаю, что чуть-чуть более агрессивный стиль атаки им помог бы взять побольше раунда. <coughs> Простите, дорогие друзья. Ну что, два раунда в первой половине остается. Пока что еще моя ставочка, так сказать, может сыграть. И 8-7 вполне себе возможны. Кол сизи. Потеряв много, очень много, даже более того, потерявшись полностью, погиб Колстизи, но сделал один минус Нарк, при этом со снайперской винтовки продолжает отрабатывать свои позиции. АВП в руках Хилфигера. Промах, промах номер два. Ну, вообще, конечно, за промах номер два снайпер обычно погибает. И именно так и произошло. Спаун делает фраг по Хилфигеру. И теперь уже 4 в 2. Атака, ну, пытается выйти из апдауна, пытается что-то еще, конечно, сделать э, здесь. Ну, так скажем, попытаться найти какой-то перевес и выиграть позиционную борьбу со своим соперником. Ну, не знаю, насколько, конечно, это получится. 2 в 3, во всяком случае, ситуация не так критично для атаки, как могло бы быть. Вот 4 в 2, например, было гораздо хуже, чем 3 в 2. Но, во-первых, игрокам атаки стоит перекооперироваться как-то, да, и играть как-то на одну, все-таки, позицию. Чем они сейчас, между прочим, и занимаются? Здесь уже э, выходят э, басоночки э, с апдауна, и из сотни уже вышел спидо-вау. То есть сейчас, естественно, будет э, заниматься точка А за 17 секунд до конца раунда. И это чревато для игроков атаки. Они могут не успеть поставить бомбу, банально. Simple минус спида вау И вот если бы Симпл открылся чуть-чуть шире, он бы увидел ставящего соперника бомбу. Но нет. Ну 7-7 в итоге, дорогие мои. Ой, нарко. Допрыгался по вагонам. В предыдущем раунде он вот все прыгал, прыгал, прыгал по вагонам. Но выжил. В этот раз не получилось. Потеряна снайперская винтовка. Да, ее засейвили. Но все равно один девайс дополнительно придется купить. Временная ничейка. И итоговый счет первой половины в результате все-таки будет 8-7. Вопрос в чью пользу? Я вот делал изначальную ставку на Бухару, но вот теперь мне кажется, что сейчас у них будут небольшие сложности с деньгами. Может быть будет не такая сильная раскидка, ну потому что вроде бы девайсы есть у всех. Однако вот здесь нужно играть в размен, и Бухара один прекрасно понимает, что нужно играть в размен, дают разменные минусы на однако сегодня промахивается редко, и когда снайпер... Редко промахивается. Это приносит свои плоды. 4 в 2 ситуация вновь, как и в предыдущий раз. Ну, конечно, будет практически невозможно такое выиграть. Однако спаун ошибается и позволяет своим соперникам пройти вглубь точки. Какая граната! Колд стизи! Замечательная хаешка. Сразу 2 кила делает он этой гранатой. И выигрывает раунд для своей команды. Но ну, по результату 8-7. Все же... Все же, дорогие мои друзья, Ташкент выигрывает первую половину, но с минимальным перевесом, как вы можете понять. И вот этот самый минимальный перевес, который вы сейчас можете видеть на табло, не сильно на самом-то деле уж помогает команде Ташкент. Скорее, Бухара, все-таки бухара один сыграли первую половину гораздо круче, потому что даже в слабой стороне они отыграли, ну, очень-очень и -очень уверенно. Я бы сказал сверху уверенно. Но посмотрим. Пистолетный раунд, возможно, все раз ставит, опять-таки, на свои места. А, возможно, нет. Ташкент, спаун. Первый игрок э, Ташкента делает минус по э, своему первому сопернику. И это первый минус в пистолетном раунде. Много-много слов первый. Три в четыре. Атака все-таки в большинстве. Но занято небо. Кстати, очень важная стратегическая позиция занята сейчас игроком атаки. Проблема в том, что он с деглом... И в дегле имеет свойство патроны частенько заканчиваться, да, потому что там, как известно, их и так изначально не очень много. Басоночки. Выравнивая численный перевес, нивелируя его своим минусом. и Далее мы уже видим с вами ситуацию 3 в 3, где около прикопа. Пытается дать размен, но не успевает. Более того, еще и погибает сам спаун последний. Ну, спаун, собственно говоря, из-за трансформаторной будки ставит хедшот по басоночке. Ну и погибает от деши. 8-8, дамы и господа. Вот такие делишечки, да. То есть это у нас уже под собой несет следующее. То, что сейчас Ташкент... Ну, я бы видел, наверное, быстрый выход на Б с попыткой поставить бомбу, чтобы заработать денежку. Ну, может быть, этого, конечно, и не произойдет. Но я бы видел раунд следующий именно таким. А, ташкентцы же, в свою очередь, ну, вынуждены проводить экономические. Если поставят бомбу, то в следующем раунде закупятся. Если не поставят, то я бы делал еще один экономический. Но тут карик. Карик, Карик и Басончики. Меня, в общем, разобрали, к сожалению, ташкенцев. Не удается им поставить бомбу. Попытался. Попытался Симпл, конечно, забежать. Но по результату ни одного минуса. И нет поставленной бомбы. Д... Не туда прибавил, извиняюсь. 9-8 в пользу команды Бухара 1. Какая следующая игра? Следующая игра Самарканд против Корши 2. Трейн сама по себе, мап сложная. Молодцы, ребятки, достойно отыгрывают. Ножик лучший стример. Торонто. Обнял бы вас и пожал бы вам руку, если бы вы сейчас находились рядом Спасибо вам большое А Трейн, да, действительно, Трейн одна из сложнейших карт на самом деле Где очень много решает снайперская винтовка Очень много решает командные действия Которых сейчас, к сожалению, ребята из Ташкента нам не демонстрируют Как следствие, мы с вами получаем уже 10-8. И ташкентцам нужно типа делать камбэк В слабой стороне это тяжеловато, тяжеловато сделать, но вполне возможно. Ведь Бухара 8-7 все-таки сыграли первую половину, да? То есть это уже говорит о том, что... А почему бы и не сыграть 8-7 вторую половину ташкенцам? Поэтому все возможно. Ни Ферганы, ни Андижана нет на этом турнире, увы. Басончики минус Нарко, но два минуса все-таки ташкентцы успели оформить, забрав Басона и Карика. А вот тут не очень удачный мув от Cold City. Ну, размены какие-то, опять же, все же есть. И ситуация 2 в 2. Ну, вроде бы численное равенство. Но, опять же, непонятно, за кем позиционный-то перевес находится. И мне кажется, все-таки за игроками атаки. Потому что они втихую сидят на шестой и пятой линии. Держат эту самую линию. Ну, и вот теперь уже планомерно отходят под. Под плент, чтобы поставить там бомбу Ну, правда, бомбы, конечно, нет Бомбу нужно еще забрать из-под вагона А учитывая, что она лежит под вагоном Я бы вообще попробовал бы сыграть, например, под точку Б. Но я думаю, здесь будет все-таки Все чуть более стандартно И ребята оста... останутся на выборе Что нужно разыграть точку А. Тем более еще и подставляется Деша А вот уже после этого минуса Нет смысла перетягиваться вообще никуда Спидо Вау Пытается пушить своего соперника из бани Бомба только-только еще устанавливается Очень много времени на самом деле потеряно Кокола прикопа Погибает от рук спида вау Но 28 хп ему оставил В целом этого должно хватить для того, чтобы симпл выиграл перестрелку Ну, низкий лайфбар Естественно, не сулит ничего хорошего игроку обороны Но он тут вот пытается у нас дефать Пытается Но так и не дотянулся, кстати говоря, до бомбы Поэтому 10-9 все же Александр, пошел время в начале раунда нажать тап и показать нам статистику игроков. Радо, пожалуйста, смотрите на здоровец. Хайбро, <клево> сегодня Нукус будет играть. Привет. Нет. А, Нукус будет играть в понедельник. Разница в один матч -пойнт. Ташкент не выбили экономику со своих соперников. Но уже в шаге, если можно так выразиться, конечно, от того, чтобы соперника оставить без денег. Если удастся сделать 10-10, то далее... Скорее всего, последует экономический раунд от Бухара-1. И это будет возможность для ребят из Ташкента вырваться вперед. С другой же стороны, Бухара-1, если этот раунд не проиграют, то ташкентцы сами могут остаться без экономики. Поэтому данный раунд важен, ну, как... С какой стороны, не посмотри. Причем для любой, абсолютно любой команды. Карик забирает колд стизи. И в целом, вообще, Ташкент э, раунд сами себе, мне кажется, заруинили. Такое отыграть будет... Ну, крайне тяжело, да. Хороший хедшот от Симпла, но способен ли этот хедшот подарить надежду э, на то, что команда Ташкент понадеется, опять же, да, подарить надежду на то, что они понадеются. Подарить надежду на то, что они выиграют раунд. Да, думаю, честно сказать, нет, потому что, ну, Симплу, конечно, опять только разыгрывать точку Б, ну, либо же... Хотя нет, не либо же, учитывая время только разыгрывать точку Б, но ну, либо уходить на сейф еще вот такой вариант есть. Но тут нужно, конечно, отталкиваться от того, какие девайсы будут и будут ли они э, впереди. Ну, Симпл делает второй минус, пытается сразу отстрелить третьего, но третий просто так тоже не сдается. Деша, промах со снайперской винтовки, спидо идет пушить оппонента. Ну, тут, конечно, Симпла хоронят и на табло 11.9. На первое место призовой фонд маленький, по моему мнению. Команда, участвующая на турнире, сколько денег дает организатору? Ну, это я не знаю. Здесь Хасана, и Хасана надо спрашивать. Он в этом разбирается больше, так скажем, да. А, а так вообще, ну почему? 900 долларов на команду, это вполне себе неплохо. Лайк like стримеру, отдельно лайк like Стасик. Спасибо вам большое. Вольверс, приветчи тебе огромное! Блин, обнуленная после перехода. Буду напоминать до 15 раунда. Да, обязательно. Обязательно. Надо на последнем раунде всегда ее показывать. Я периодически об этом тоже забываю, если заговариваюсь. Вообще тяжело комментировать 1.6 с точки зрения технической. Относительно, например, Counter-Strike Global Offensive. Там, конечно, при комментировании сделано все. Все, что только можно сделать. Все переключается автоматически. Твое дело только освещать... Что и как происходит? Минус от карика. Спаун разбился, как я <смех> не знаю, как я понимаю, разбился или что. Нет, он здесь. Значит, просто вылетел, завис. Что с ним случилось? Спаун. Нет, вроде здесь. Странно. Странно, почему он сейчас погиб. Ну, 12-9. Можно вопрос, стример? Всегда, пожалуйста Не даю гарантию, что я на него отвечу Но задать его всегда, конечно же, можно Живую смотрел эту игру Хилфигер нереально быстрый игрок Здесь есть, да, ребята, которые отличаются мобильностью Я полностью с этим согласен Вот, кстати, ранее упомянутый Хилфигер вышел в аркаду И просто налегке сейчас забрил своих соперников Деша забирает э, около Прикопа и Колд Стизи остается последним, но Деша забирает и его, дамы и господа. Это уже 13-9. Мало шансов, с каждым раундом все меньше и меньше. Правильнее, я бы сказал, шансов все меньше и меньше у команды Ташкент на камбэк. Потому что, ну, как-то сложно будет, согласитесь, сложно будет камбэкать вот именно такое. Пис, Дюк, приветствую. Колд с Энтри-фраг по хилфигеру. Ну и тут же моменталка прилетает по симплу. И, в общем-то, следом еще и прилетает по нарку. Даже на удивление, Ташкент, невзирая на отсутствие девайсов, в этом раунде навязывают соперникам куда больше борьбы, чем на предыдущих раундах. Ну, вот около прикопа. Уже с бомбой, уже на точке Б. Конечно, нужны тиммейты. Тиммейты, кстати, очень не спеша двигаются. И это чуть-чуть... Может плохо, так скажем, сказаться, да, на том, что около прикопа на точке все-таки один, без прикрытия. Да, он, конечно, залез на вагон, сидит на лестнице, как бы тут, в общем-то, говорить не о чем. Но вот он. Вот он, басоночки, который, наконец-то, тоже дополз уже под э, Лысого. И из-под Лысого просто легчайшие два минуса. Спаун последний. Ну и покажите мне... Настоящего спауна Я думаю, даже настоящий спаун бы на самом деле Такое не выиграл бы При всем уважении, конечно, к спауну Из Ташкента 14-9 Два раунда Команде Бухара один а, Остается совсем прям вот чуточка-чуточка Из-под лысого Ну, они же, ты же знаешь, да Волотяра По-разному называются, да Ну, вот я когда играл Мы называли у себя в команде лысый Кто-то фейком называет Кто-то пустым называет Ну, полным-полно, да Названий Поэтому я называю, как все-таки, э, привычнее мне. А так, да, я согласен. Название забавное. Ну что, моменталки у нас на шестую линию сейчас сыпься. Симпл нарко по минусу. По минусу. И это хорошо. Нарко снайперскую винтовку умеет реализовать этот игрок определенно. Но Хилфигер... Hillfigure... Хилфигер не успел уйти из апдауна и из-за этого погиб. Карик остался один против двоих. колстези и спаун. Такое будет, конечно, прям тяжеловато-тяжеловато, но все таки можно, да, выиграть. При учете того, если вот Карик, например, сейчас увидит колд Это вообще будет просто... Ого. Хотел я сказать, это будет изи-катка, но нет, почему-то Карик не сумел застрелить оппонента. Снял с него половину лайфбара и погиб. Ну, 14-10. Приятно, что Ташкент подают какие-то признаки жизни. И Володя привечья, привечья, да. Простите, дорогие мои друзья Надеюсь, наша любимая КС 1.6 выйдет в киберспорт и будет популярной слово Легенда, увы, но, скорее всего, такого не будет Мысли хорошие Но нужно признать факт того, что Counter-Strike на профессиональной киберспортивной сцене всегда был, есть и будет только один И уж если это стало Counter-Strike Global Offensive То ее оттуда может сменить только более новая версия Counter-Strike Но уж точно не более старая Спаун! Нет, без минуса, 3 в 2. Опять же, перевесились здесь сейчас немного бухара один. Ну, буквально всего-навсего на одного человека. И вот, пожалуйста, Симпл отбирает этот численный перевес. Вместе с около прикопом, ну, может быть, сейчас и получится выйти на одиннадцатый раунд. А почему бы, в общем-то, и нет... Ну, Карик сейчас, конечно, зря раскидывает здесь гранат. Не самое это правильное, на мой взгляд, решение. Можно было бы чуть-чуть более осторожно, так скажем, сыграть, да. Ну, а вот Басоночки отправляется в апдаун. И именно оттуда будет пытаться помочь а, своему товарищу удержать точку а. а. Бомба, между прочим, у около Прикопа. Он у нас сейчас путешествует по вагонам, а Симпл забирает Карика. Басоночки ну, топает, замечает бомб Керри. Да ладно. Ну, второй раз уже какой-то такой забавный момент э, нарисовывается у нас здесь в матче. Что Карик в предыдущем раунде не расстрелял соперника. Теперь э, Басоночки не сумел расстрелять соперника. Как-то странно. Но хочу обратить внимание, что Бухара 1 еще 15-й не взяли. То есть они себя от э, поражения в основном времени не обезопасили. 100 зрителей, рекорд. А, да нет, Никер, не ни рекорд. В первый игровой день был 138, но даже и 138 на моем канале это не рекорд. Нарко и Колстизи по минусу. Хилфигер Деша тоже по фрагу. И рассыпали Ташкенцев. Стоило мне сказать, что не взяли ребята из Бухары 15-й раунд, как они решили, видимо, его взять. Ну, правда, конечно, спаун еще поборется. И я уверен, поборется он достаточно неплохо. Ну, как минимум, он сейчас находится уже на точке Б с бомбой. Слушает. Ай, какой ушастый, большой ух спаун. Слушает и слышит все, что ему нужно. Но ну, услышал, да, что на верхнем парике есть оппонент. Услышал, что он упал даже. И смотри, сейчас на А пойдет поставит бомбу. Вот чувствую, пойдет поставит бомбу на А. Ну, слышно, соперник в сайде был. Это, кстати, спидо. Ой, какие тайминги. Ну, вот повезло, что все-таки повернулся обратно. Если бы не повернулся, то тут все могло бы... Даже и не знаю, чем закончится на самом деле. Но 15-11, и все-таки я действительно был прав. Спаун решил сыграть именно на точку Б. Ну, четыре раунда должны взять ташкенцы для того, чтобы играть овертайма. В противном случае первую карту они проиграют. Поэтому тут надо как-то вот действительно бороться. Кстати, как раз в эту тему, Александр, ты в итоге-то прочитал про апгрейд 1.6 от Valve PS. Выскажись после матча, чтобы не отвлекаться. А Обязательно, обязательно. Обязательно выскажусь. Симпл. Деша. Около... О -о -о -о! около прикопа и симпл просто сегодня прям царят и божат, если можно так выразиться Ну, тащат, тащат действительно свою команду Очень много фрагов постоянно вывешивают Спаун э, с деглом, кстати, не отстаёт Это 15-12, дамы и господа Три раунда Только что было четыре, а вот уже, кстати, и три Всего лишь что, всего лишь навсего С точки зрения экономики, вот обороне три раунда взять было бы гораздо тяжелее, чем атаке. За атаку три можно взять, выбив экономику с соперника. Тем более там, кстати, у Бухары один и так уже действительно есть сложности. Есть уже Фамас и Дигл. Ну и здесь простым выходом и сотню, скорее всего, этот раунд будет закончен. Я так полагаю, да? Хаешечка от колстизи прилетела хорошая. Карик. Один хедшот, Ну, один хедшот. И не это не 5 хедшотов, поэтому это вообще, по сути, в ситуации ничего не меняет. Басоночки последний, 93 хп, 1 в 4. Сейв. Сейв и только. Больше тут нечего делать, просто даже и не нужно пытаться. Саня, привет. Суммарно сколько лет комментируешь КС? С июля 2017 года. А вот в июле 24, если я не ошибаюсь. Июля, а вот через, ну, почти через два месяца а... будет. Сколько получается? 6... 8 лет. Пасунчики! Минус колд стизи. Удается засейвить эмочку игроку обороны. Но остальные-то игроки обороны-то без девайсов. М -м. И это сложность. Сложности определенного характера. Но камбэк постепенно едет все дальше и дальше, и в камбэчную ташкентцы однозначно дозвонились, и им сказали, сейчас ждите, сейчас привезем. Ребятушки, касаемо скажи, пожалуйста, вот это, скажи, пожалуйста, вот то, не пытайтесь, не надейтесь, и не скажу все равно, потому что я могу сказать что-нибудь только исключительно на русском языке, на чужом языке я не буду говорить, потому что я не знаю перевод. Спиду вау. Минус нарко, минус от спауна и около прикопа. Два игрока обороны остаются в живых. Это басоночки и хилфигер. Три оппонента против них. Будут стоять, естественно, тоже до последнего. ташкенцам пути назад нет или поражений в первой карте. Поэтому Бассон и хилфигер должны напрягаться, зная, что сейчас будут их... Пинать. гуляем по случаю восьмилетия. Ну, как-то типа, ну, какой-нибудь стримчик я такой проведу, интерактивный, для общения со зрителями. Но не думаю, что прям какой-то будет он такой мега крутой. Но что-нибудь обязательно сделаю. Тем более мой лучший друг еще как раз ко мне в эти дни приедет. Вполне возможно, что-нибудь вместе с ним даже сделаем. Басоночки Снова вынужденный уход на сейв Ну, проблема каждого раунда в том, что нужно сейвить, да То есть нет возможности идти выбивать Из-за того, что мы боимся, что в следующем раунде придется играть с пистолетами Это то, чего вот нельзя допускать Потому что в этот раз басоночки не засейвился И уж тогда лучше бы он попытался бы выбить раунд Там была бы надежда на победу Алкострим Ну да, вполне себе возможно алкострим будет Саня, красавчик. Карик, благодарю вас. Ну и несколько гранат есть у команды Бухаран. Это радует. И еще есть 5 эмок. Ну, вроде бы на последний раунд основного времени экономику умудрились бухарцы себе подправить. Карик, дабл килл Один. Всего-навсего один игрок обороны погиб за эти два минуса. И этим игроком является Хилфигер. Э, Страшная, конечно, потеря, потому что игрок достаточно мобильный. Нарко погибает от рук э, Деши, и около прикопа со спауном остались вдвоем против четверых. Но такие раунды я уже плюс-минус видел, видел, видел. Тем более спаун 6 хп... А Прикоп забрал только что Дешу, да, если я не ошибаюсь, по-моему, его именно Прикоп забрал. Ну, байтит, байтит своими шаловливыми ручками сейчас около Прикопа оппонентов в апдауне. Ну, а тем временем атака 45 секунд до конца раунда, одним словом. Салам всем, Саня, хорошего вечера. Тимур Хан, приветствую вас, приятного вам просмотра и вам, конечно, тоже хорошего вечера. Нехило так, опыта у тебя немало Согласен, Баха, да 8 лет Н не маленький срок Карик Карик, это звездный час карика Он должен сейчас просто на изи На изи, ну первого забрал, как минимум Спаун с шестью хелспоинтами, а время-то А время-то, успеет ли А почему они все на Б? А почему они все на Б? Ну, тогда это просто легкий раунд для спауна. Смотрите, скринти. скриньте это легчайший раунд для спауна. Даже с 6 хп, да. Я почти в этом уверен. Диффузов-то ни у одного нету. Минус от спауна. Хешку туда ему. И все. Ха-ха, легчайший, крутейший, красивейший раунд а, в исполнении... Игрока команды из Ташкента. 15-15, дорогие мои друзья. Допы. Овертаймы. С 2017 года комментируешь? Fast синдикат Ну, я уж прям даже не знаю, как получилось у тебя а, посчитать, что я комментирую 8 лет и комментирую с 2017. Сейчас-то вроде у нас не 25-й год. Вроде бы не 25-й. Вот если бы был бы 25-й, то тогда да, получилось бы комментировал с 17-го. А так с 14-го. Ну что, допы, я, насколько понимаю, это прям уже не рестарты, а прям реально допы, да? Карик. Спидо, вау. Спидо решил убрать у себя из никнейма Вау. Ну, оно, в принципе, вполне себе понятно. Четыре раунда пропустили и не смогли отыграться. Вау, здесь даже и не пахнет, не в обиду, спида, конечно. Но ситуация, опять же, равная 3 в 3. Напоминаю, что победителем станет... Спидо, ну что ж вы так... На 62 хп спустились. Сильно. Нарко. Минус спиду. Все, доспускался. Долазился по лестницам. В итоге пользы, к сожалению, своей команде не принес. Нарко увидел еще одного соперника в сайде. Ну, естественно, колстизи должен по информации идти, как бы его убивать. Когда будет играть на манган? На манган будет играть в понедельник. Минус от карика. Вот вам и колдстизи. Казалось бы... Пользуюсь информацией в свое удовольствие, ну не тут-то было. Посоночки. Остается последний после очередного минуса от Нарко. Ну и тут уже, конечно, Нарко должен был быть похоронен. По идее, Басон слышал, конечно, топающего соперника под точкой Б. Но, кажется, мне так, что не очень понял, что это было под точкой Б. Видимо, подумал, может быть, где-то под апдауном. Uh, топ uh, по топ, uh, топ, uh, топали 75 кп у Басона, 80 у Спауна. И Спаун! И Спаун, потеряв еще 40% здоровья, умудрился сделать минус. 16-15, дорогие друзья. Ташкент берут первый раунд первой половины первой серии овертаймов. Весьма-весьма результативно. Не без проблем, конечно, ситуация один в один, поэтому тут было как бы совсем неоднозначно, кто выиграет. Но за счет более удачной позиции, само собой, раунд остался за спауном. Хотя и такие позиции тоже проигрываются, Чушь ж тут греха таить. А, две флешки в апдаун, и тут Хилфигер отдает позицию. Ну как же так, Хилфигер, зато басончики добирает Симпла. А следом добирает прикопа, но погибает от рук нарко. Вот постоянно нарко, постоянно его снайперская винтовка. А тут вдруг и в самого нарко неожиданно попали с авика. Правда, в ногу. И нарко благодаря этому выжил. 40 хп у него осталось даже. Опа! Минус карик. Одеша. Одеша. Тоже со снайперской винтовкой. Это я вот к чему, дамы и господа. Ну, проход на б очевидно открыт. Конечно, игроков обороны здесь нет. Спидо. Первым появится на точке, но нужно ждать э, товарища, нужно ждать дешу. Без деши нет смысла рыпаться, потому что деша один с АВП не выбьет. Э, поэтому деша должен прикрывать, по сути, спиду, пока тот будет э, те или иные действия здесь по ретейку э, предпринимать. Есть дефьюз киты, кстати говоря, у, а хотя бы даже у одного игрока, и это уже... По идее, этого достаточно. Ну, Стизи забирает спидо. Замечает и снайпера. Ну, все, теперь после выстрела от АВП. Очевидно, что ни один из игроков атаки попросту даже открываться не будет. 17-15. Напугал Деша своих соперников. И поэтому раунд проиграл. Вот не надо было их пугать. Нужно было сказать, ребята, я иду с вами дружить. Выходите. Выходите, только, пожалуйста, по одному. Приятного поглощения, пивасика Пивасикова. Торонто гейм. Выпейте за... Здоровица всех людей а, земного шара. Всех хороших. Какое разрешение у комментатора, если не секрет? А, в данный момент, прям вот на комментировании, если вы имеете... Или вы имеете в виду разрешение, с которым я играл в Counter-Strike 1.6. Уточните, пожалуйста, Вилос, И я вам отвечу. Больше года смотрю твои видео, только сегодня догадался переключить к Переключить колокольчик и попасть в стрим. <смех> баха. Ну, лучше поздно, чем никогда. И это говорится не только в этой ситуации. В общем-то, и здесь, как вы видите, лучше поздно, чем никогда. И это про Ташкент. И я имею в виду о том, что они вроде как собрались. Спаун остается один на один с Басоном. И вот тут Басон, я не думаю, что делает правильное решение, взяв снайперскую винтовку в руки. Но, с другой стороны, конечно, спаун теперь связан по рукам и ногам. На дальней дистанции ему открываться нужно очень осторожно. Ну как же он просто обманул сейчас своего визави. И в результате, опять же, в какую ситуацию не попади, теперь снайпер, ну как бы получается, не удел. С кем будет играть на манган? С Нукусом. Какая карта уже? Первая? Все еще первая. Ну как такое вот выбивать? Боже мой. Спаун! Ну зачем? Ну зачем что ты так? Чересчур непродуктив... непродуктивно непродуктивный, необдуманно сыграл. Аж даже не дали дадефать бомбу. Рестарты дали. Даже не дали раунду закончиться. Ну, 17-16. Здорово, Саня. В турнире команды из Фергана есть? Нет, Баха Алимжанов. К сожалению, нету. На комментировании. На комментировании 1280 на 720 в окошке. Ну, а так, вообще, трансляция идет в 2К. Как бы, если хотите, можете смотреть ее в 2К. На всякий случай. Так тоже просто озвучиваю. Но личная у меня она открыта в 1280 на 720 в окне. Итак, Ташкент отправились обороняться. Как вы помните, оборона у Ташкента на самом-то деле получилась весьма и весьма посредственная. Бухара в атаке сыграли на порядок лучше. Ну, это просто как бы 8-7. Была первая половина попадания от... Прикопа в ногу одному из... Ой, спаун! Вот это пипец под подкрас из-под вагона. Называется триплкил от спауна. Минус один от симпла. Дорогие друзья, 18-16. И это матчпоинт. Один раунд. И ташкенцы могут выиграть. Ну, либо же два раунда, и бухара делают ничью. И мы смотрим с вами еще одну серию овертаймов. Все будет зависеть сейчас от действия атаки, потому что именно они сейчас будут диктовать кто следующий соперник Самарканда? Корши-2. Как да, думаешь, на Мангану удастся выиграть Нукус в этот раз? Даже не знаю. Вот не буду даже предполагать. Очень сложный матч будет как для одной команды, так и для другой. Ну, что то ребятушки из Бухары-то подсдулись на поинте то Там, где было это нельзя делать, около прикопа перестреливает. Да, и начинают выходить уже бухарцы сервера. И это 19-16, дорогие мои друзья. Итоговый счет первой карты заканчивается она победой команды из Ташкента.